Автоматическое схватывающее устройство электроверню, размотка бобины, концевики настроены, нажимаем кнопку закрыть воду, пошел процесс размотки, скорость регулируется, можно выставить быстрее и медленнее, бассейн переливается.